Многие родители христиане сегодня плачут и взывают к Богу и причитают, как это так, что их дети врут и обманывают своих родителей. Все дело в том, что родители сами виноваты в том, что они воспитывали своих детей на обычных выдуманных сказках, на лжи, на обмане. Они пропитывали своих детей ложью с самого детства. И их дети теперь лгут и считают это за норму. Поэтому родителям в первую очередь нужно покаяться, если они сами учили своих детей с детства обманывать. Они растили своих детей на каких-то сказках, на каких-то выдумках. Они придумали им каких-то Дедов Морозов. Они питали их какими-то мирскими мультфильмами или какими-то выдуманными мультфильмами но они никогда не строили э, основания и веру своих детей на реальных на реальных событиях, на реальных историях взятых из Библии. Поэтому родителям в первую очередь нужно покаяться перед Богом в том что они сами допустили, то, что сегодня их дети их обманывают. Поэтому я не советую, и Господь говорит, что ни в коем случае не обманывайте своих детей и не пичкайте их сказками, не рассказывайте им сказки на ночь, не рассказывайте им какие-то выдуманные истории, но читайте им Библию, читайте им реальные истории из Евангелия, знакомьте их с Богом, с самого их рождения, и тогда ваши дети будут послушны вам. Да благословит вас Господь наш Иисус.